Так, лечебная органика – это органические флешки носители негативного флюида или, ну, или болезни, если можно так просто выразиться. Техника очень простая. Берете в руку несколько флешек, при этом можете проговаривать проблему свою. Кидаете флешку одну, вторую, проблему проговариваете, проговариваете. Дело касается переживаний, психосоматики, негативных эмоций. Третью кидаете. В какой-то момент вы почувствуете, что рука пошла вниз. Тяжело. Да? Вот. и при этом проговаривать проблемы уже не хочется. Дальше, что вы делаете? Вы берете теперь эти флешки и кладете в ловушку. Ловушку можно заказать по ссылке, скачать, распечатать, ламинировать. И кладете в центр ловушки. Раз. Два. Три. Четыре. Все. И оставляете минут на десять. Вот такой простой способ есть. Есть способ более профессиональный, он сложнее немножечко. Да? То есть вот тело, допустим, да, можно с собой работать, можно с клиентом. Берете э, флешки, которые заранее уже побывали у ловушки. Ну, минут на несколько минут. флешки необходимо несколько минут перед работой поддержать ловушки, и очистить. Затем очищенную флешку вкладете э, на купок. Или это можно лежа делать, или сидеть или стоять. тогда вы просто будете пальцем придерживать и говорите здоровье! Вот, и будет понятно, флешка возьмет негативную информацию. Оттуда, куда клиент тратит по напрасно свое здоровье, вот и кладете флешку ну, в ловушку, потом кладете, да. Дальше кладете флешку на вот сюда, смотрите где на эпигастре, на солнечное сплетение, на мечевидный отрост. и говорите дела. И флешка будет забирать негативную энергию, которая производится следствие избытка действий. И кладете дальше в ловушку. Дальше берете флешку, кладете на грудину, вот сюда и говорите дилеммы, и флешка будет забирать энергию негативную, связанную с работой ума, когда вы не можете принять решение, или вы какие-то проблемы испытываете, выбора, и кладете в ловушку. Дальше флешечку вот сюда кладете, смотрите, дальше вот сюда кладете, прямо на, вот прям на лоб кладете и говорите тайны. И флешка возьмет всю информацию, но негативную, которая так или иначе отражается на вашем организме, имеет конституциональное проявление. Дальше кладете флешку, дальше в ловушку, вот сюда. И берете пятую флешку, пятую флешку кладете четко на макушку, вот сюда на макушку, Берете «Гороскоп», и флешка будет компенсировать негативную информацию, собирать ее, которая оказывает на вас влияние планет. И тоже кладете в ловушку, и в ловушке до 10 минут экспозиции. Ну вот так можно просто использовать лечебные флешки. Не забудьте потом положить в ловушку и перед использованием также не забудьте их почистить в ловушки.